Так, все. Еще раз поздравляем всех учеников. 20 учеников получили сегодня инициацию, мы с вами побеседуем. Так, чуть-чуть завис зум. Так, секунду. Вот, все, хорошо. Начнем с первой ступени. 5 учеников пришли первую ступень. Я буду называть ваше имя. Вы, пожалуйста, машите, по возможности включайте видео и расскажите, если хочется что-то рассказать. Мы комментируем, бывает. Так, Анастасия, город Санкт-Петербург, первая ступень. Машите, пожалуйста. Так, вижу, чуть-чуть зависает. Ну. Анастасия. А, вот Анастасия у меня на WhatsApp, простите. Анастасия, да, сделала вам громкую связь. Как себя чувствуете? замечательно в процессе так скажем картинки образы какие-то знаки спасибо вам большое если кратко хорошо практикуйте поздравляем вас поздравляем вас в добрый путь да начинайте спасибо убираю звук так идем дальше юлия город Тверь. юлия первая ступень здравствуйте да здравствуйте как себя чувствуете Хорошо, в процессе я видел какие-то фиолетово-голубые волны, есть, ну, с закрытыми глазами, mm -hmm. и покалывание левого мизинца, почему-то mm -hmm. такое интересное, прям очень такое точечное. А, ну и все, наверное. Хорошо. Спасибо вам огромное. Хорошо. Спасибо, что поделились. Начинайте практику. Поздравляем вас. Спасибо, Самое главное. <свят> так, дальше. Ясно, город Москва. У нас не подгружается видео. Говорите что-нибудь, оно тогда подключится. Ясно, город Москва, видела вас, только сейчас не вижу. Так, нужно что-нибудь сказать или э, включить видеопоток, тогда я увижу. Не вижу пока, тогда перейдем дальше. Пишите тогда лично, у кого не получилось что-нибудь рассказать. Зависает немножко у нас видео. Э, Ольга, Индия, Индия Гоа, Ольга, где ты здесь? Вот, слышно, слышно. Только не видно. <свят> У нас немножко зависает. Как <свят> себя чувствуете? Я шикарно себя чувствую. Вот, это, наверное, была самая мощная практика из всех моих практик. <свят> В плане не практики, а передачи силы. Потому что просто руки, они тряслись от энергетики. Вся энергия протекала через все тело. Но такого, наверное, со мной вообще никогда не было. Я очень благодарна и Михаилу, и Билли. Спасибо большое. Увидимся мы. Да, Здорово. <смех> да, замечательно. Очень рады. Ну, теперь главная практика. Вот, Спасибо, что поделились. Добрый путь. <смех> Добрый путь. Спасибо. Так, Алия, Альметьевск. Первая ступень. Что-то у нас подвисает, подвисает интернет, но, может быть, будет слышно. Алия, вы с нами? Да, да, да. да здравствуйте. Вот, слышим и видим, как вы себя чувствуете. Честно говоря, я не могла сидеть закрытыми закрытых Для меня было прям так тяжело. Не знаю зачем. Но у меня был такой ощущение, как будто вот мое сердце в каком-то, я скорлупе грецкого ореха и воскресе. И прям так раскрываться начало. У меня аж трясет. У меня руки потели прям вообще до ужаса И у меня еще наушник один упал. Ладно, я досидела. Вообще классно что очень угу, хорошо. Вы, да, вы, это, это еще только начало, вы когда начнете практику, просто бывает иногда переживания не у всех, вот, но когда вы начнете практику, вы поймете, что здесь безопасно, что все хорошо, вы на самом деле активируете свою внутреннюю силу. Вот. Теперь просто практикуйте, вам нужно в этом утвердиться и все будет хорошо. – Поздравляем. – Поздравляем вас, практикуйте. Так, вот ясно пишет, я так поняла, Яр Ярдрагон, это ясно у нас, что не было звука. Так, э, вот э, я сейчас нажимаю, ясно, и нажимаю на включить звук. Да, вот сейчас должно быть, должно получиться. Вот, да. Да, здравствуйте, здравствуйте еще раз. Как себя чувствуете? Хорошо, что появилось. Да, ну, у меня как-то приключение началось еще с 7.30 утра. Mm -hmm. Я проснулся, того, что у меня горели руки, mm -hmm. прям костяще. Вот, а пока, значит, сначала у меня горела и покалывала просто вся верхняя часть, mm -hmm. прям колола просто. Mm -hmm. вот, а, собственно говоря, mm -hmm. когда произошла сама инициация, у меня вся э, энергия, она собралась, локализовалась в руки, преобразовалась в цветок с внутренним свечением и осталось вот так гореть. Ну, необычно. Mm -hmm. Хорошо. скажем так. Хорошо. Ну руки как раз символ силы, которую ну, да. вы на первой ступени через руки активируете. Спасибо, что поделились. Практикуйте. Поздравляем. Поздравляем. Добрый путь. Спасибо. Приходим ко второй ступени трое учеников получили вторую ступень. Евгения, город Иркутск. Машите только, или говорите, потому что у нас почему-то подвисают вот эти окошки. Первый раз такое, видно. Здравствуйте, ну? здравствуйте, здравствуйте. мои да, вот любимые учителя. Слышно да, хорошо, слышно видно, замечательно. Да, я всех приветствую. И сегодня для меня очень важный день. У меня я прохожу курс у Лиди сейчас курсоляр. Вот мне сегодня второй день, и для меня это такое важное событие, что так все совпало. Вот, и хочу поделиться своими ощущениями. Они были немножечко другие, чем после первой инициации. Я чувствовала, знаете, как, как будто мой позвоночник удлинился. Я такая как-то растиночка вверх. И ладони вот мои, они как будто такие огромные стали. там такие большие. И в конце уже был такой жар горячий. В ладони жар, а в ногах почему-то холод. Такие странные ощущения. Вот. Ну, в целом так спокойствие. Волнуюсь до сих пор еще как-то что-то такое волшебное mm -hmm. произошло, но ум еще не понимает, как бы, mm -hmm. ну, успокойся, ничего волшебного, все просто, ну, вот что-то mm -hmm. необычное, сакральное, прям, я очень радуюсь, у меня радость в сердце, я вам благодарна, прям, я чувствую, как жизнь меняется, как все закрутилось, закрутилось, прям, вот, благодарю вас. — Чудесно, спасибо, mm -hmm. что благодарю. поделились. Да, все только начинается, волнение тоже очень такой параметр, то есть, ну вы чувствуете, что что-то важное происходит, это действительно важно, вы переходите на новый уровень практики, во время инициации очень мощный скачок сознания происходит, да, и телу нужно адаптироваться, да, правильно все вы говорите, так что… И это тоже нормально. Это все хорошо, нормально, да, то, что вы в ногах холодок почувствовали, так, значит, нужно вашему телу, да, то есть у всех разные ощущения по температуре происходят, чаще всего жар, конечно. Но Значит, нужно было охладить вам низ, так сказать, тоже нужно иногда. Вот, так что практикуйте. Поздравляем вас, добрый путь Поздравляю. на новом уровне. Поздравляю. Идем дальше. Вторая ступень. Елена, город Горячий Ключ. Елена. Здравствуйте меня. Да, слышим, да, видим, видим и слышим. Да. Как себя чувствуете? Хорошо себя чувствую. Я вас благодарю, Михаил, Лидия. По ощущениям, опять же, как и в прошлой инициации, тоже чувствовала покалывание в ладонях. И потом в какой-то момент, ну, я так поняла перед тем, как Михаил первый раз назвал мое имя, какая-то вибрация пошла по верхней части тела, очень сильная. Mm -hmm. Было для меня удивительно, потому что вот я была свободна от ожидания абсолютно. Mm -hmm. С нетерпением жду, когда начну практиковать. Спасибо Спасибо, что поделились. Ура. Начинайте практику. Да. Используйте во благо. Да. Да. Спасибо. Да Обязательно. Так, и Полина, город Санкт-Петербург. Полина, вторая ступень. Полина, Да, меня видно? Да, видно, слышно. Как себя чувствуется? Да, вот у нас все подогревается. Здравствуйте. Здравствуйте. Прекрасно. Во-первых, я очень рада вас видеть. У меня был большой перерыв, и а, я немножечко об этом жалею. теперь. каждый раз когда вас вижу, думаю, боже, надо еще больше взять себе этих людей. Хочу сказать огромное что Во-первых, мне было очень жарко, ну как всегда, но при этом я поставила дима. У нас в Петербурге неприятное такое время года. И а, холодный пол, и я думаю, Боже, у меня ноги, наверное, будут синие и отвалятся. Нет, они будут теплые. Единственное, что я прям, у меня мозг очень подвижный. И я думаю, Боже, пожалуйста, пускай, когда тебе передадут сил, ты остынешь, потому что у меня просто я мокрая, все сижу. И только Михаил назвал мое имя, я просто у меня как отпустила. Я думаю, Боже, Господь, спасибо большое. Вот, так что, блин, самое классное впечатление, как всегда, я вас очень сильно благодарю и безумно рада видеть. Спасибо, что поделились, рады вас видеть, рады вашему возвращению. Ну, всему свое время, созрели, сейчас, значит, значит, сейчас нужно это больше всего. Так что самое главное, дошли до второй ступени, это действительно важно. Вот, на второй ступени у нас чистка начинается, в наше время эта чистка очень всем необходима. И здорово, практикуйте, начинайте практику. Благодарю вас. Так, третья ступень, ступень мастер-целитель, родовые практики у нас начинаются на третьей ступени и девятиуровневая защита. Венера, город Первоуральск прошла у нас, помашите или лучше скажите что-нибудь, у нас так чуть-чуть с заторможиванием подгружаются все. Венера, увидела ваше имя, включите, пожалуйста, звук, там нужно вот так нажать, он включится. Да, как себя чувствуете? Чувствую себя прекрасно. У меня, как всегда, вот эта торжественность и праздник. Mm -hmm. Мне даже говорить не хочется, чтобы сохранить подольше это mm -hmm. состояние, но я понимаю, mm -hmm. что я уже настолько подошла к этому. Я, каждый, я первую и вторую ступень, я вас не благодарила. Ну как-то вот, а теперь у меня уже это просто потребность. Mm -hmm. Настолько вы у меня стали для меня близкими и родными, я вас очень благодарю. Я даже не побоюсь этого слова, наверное, даже уже люблю. Спасибо да. вам большое. Спасибо, Спасибо что поделились Здорово, этот поток любви, благодарности. Очень хороший параметр, параметр того, что вы выходите в такие вибрации. Действительно, которые вам э, будут и полезны, и благотворны. Да. И э, этим мы, конечно, очень балансируемся. Я очень рада слышать, что вы перешли. То есть раньше не было этого потока, сейчас он есть. Это здорово. Это говорит о том, что все верно. Да, и пожалуйста, не пытайтесь что-то удерживать. Просто будьте в этом потоке. Если вам радостно, манифестируйте радость. То есть манифестируйте вот это вот состояние. То есть тоже не бойтесь этого. То есть что-то потерять. Придет, уйдет. То есть все в этой жизни приходящее и уходящее. Поэтому... Радуйтесь. Утверждайте. Если есть сейчас такой поток, это здорово. Да, утверждайте его, радуйтесь. Спасибо, что поделились. Добрый путь. Практикуйте. Идем дальше. Дальше у нас каналы силы. Это обучение, инициации, и практики по основным сферам жизни. Они у нас распределены по чакрам. Первая чакра, финансовый канал силы, четверо учеников. Ирина, город Москва. Ирина, вижу вас. Включите, пожалуйста, звук. Рады вас видеть. Как вы себя чувствуете? Угу. Взаимно рада вас видеть. Добрый день, чувствую себя прекрасно. Вот, э, что я видела? Чувствовала, в принципе, как всегда, все отлично и хорошо. А видела я свет сначала это был как бы сильный, очень синий цвет, а в конце уже пошел фиолетовый цвет. Что было удивительно, фиолетового я ни разу не видела, вот я сейчас увидела. Вот, а что было еще удивительно, что это было снизу шло почему-то. Обычно сверху поток идет, а тут был мощный синий поток, потом мощный фиолетовый, и все шло снизу. Вот как бы это было для меня вот в новинку. Да. А так, как всегда, приятно вас видеть и быть на инициации. Я еще не, первый, не последний раз Хорошо. буду еще. Хорошо. Но снизу вы же первую чакру проходили, да? То есть это же, как сказать, образно вот говоря, поняла, низ. Да. И вот оно, да, вот вы так прочувствовали это. И да. очень даже хорошо. Я тоже подумала. Это... Да, да. Сатурн, наверное, возможно. снизу так пошел. У меня. Да, возможно. Хорошо, практикуйте. Спасибо, что поделились. Так, дальше первую чакру у прошла Лариса из города Ставрополь. Лариса сразу вторую чакру вместе прошла. Можно максимум три чакры вместе проходить. Так, Лариса, помашите, а лучше скажите. У нас чуть подгружается не так. Добрый день, вы меня слышите? Слышно, да. Не видно, но слышно. Как себя чувствуете? Рада вас видеть. Благодарю вас, любимые учителя. Состояние замечательно, но почему-то очень волнительно. Прямо какой-то аж мандраж и Благодарю вас. И мы вас благодарим волнительно, потому что это новый уровень. На самом деле это нормально. Наблюдайте всегда вот всем, кому волнительно. Просто наблюдайте за этим состоянием и понимайте, что это даже тело вам дает знак, что что-то важное происходит. Ну и заземляйте практикой. Так что как раз у вас первая и вторая чакра. Практикуйте и все будет хорошо. Поздравляю вас. Хорошо, благодарю вас. Так, еще первая чакра, Мария, город Домодедово. А Мария тоже первую, вторую чакру у нас. Машите или лучше говорите сразу. Вот Марию вижу по фамилии, только звук надо включить. Видео нет, но звук можно... Да, сейчас должно быть слышно. Да, как себя да, чувствуете? Здравствуйте. здравствуйте, благодарю вас. У меня все прошло хорошо, спокойно. У меня было, ну, были мурашки в какие-то моменты. вот. И... Практически на всем на протяжении, даже до сих пор, <смех> возбуждение. Я не знаю, можно об этом говорить или нет. <смех> вот, ну, такое возбуждение. И, а когда э, вот говорили, что ну, благодарили вас и сказали, что уже могут сказать, что любят. Я могу сказать, что люблю. Я поймала себя на мысли, что я сейчас вот могу к любому человеку подойти и просто его искренне обнять. Вот. Вот. Прям любовь такая прямо из меня. Вот. И я хотела еще поделиться по поводу рейки. У меня вчера просто такая ситуация была не очень хорошее, я села делать чистку, одну сразу делала чистку, рейки и аффирмацию, ну и соответственно намерение и в аффирмации, и в рейках тоже было на вот эту вот ситуацию, которая у меня произошла нехорошая. И во время ну, всего, всей практики я просто рыдала, у меня эта аффирмация вся мокрая была в слезах и от моих потных ладошек, и просто я вот который раз убеждает, что это чудо какое-то и просто э, через полчаса эта ситуация разрешилась просто каким-то волшебным образом и, и все наладилось и все было хорошо просто я очень благодарна очень Благодарю прекрасно вас понимаю спасибо что поделились да вот этот поток э, именно любви который вы ощущаете вот очень хорошо, очень, это и есть ваше состояние, на самом деле, естественное, вот, просто через практику мы выходим в него вновь и вновь, вновь и вновь, и, конечно же, этим исцеляем, да, вот этой своей цельностью, своей силой и ситуацию, и какое-то заболевание, или какая-то проблема, вот, замечательно, само что Само пространство начинает разворачиваться просто да. по-другому. И даже отношение к себе совершенно иное. Уже чувство любви, принятия. Я смотрю на себя и как будто меняюсь. Ну, не знаю, да, так, и должно быть. так и должно быть, рады слышать ваш радостный голос, смех, любовь. Да, так и должно быть. Так что практикуйте, продолжайте. все по плану. Добрый путь. Добрый путь, спасибо, что поделились. Так, первая чакра, Александр, Санкт-Петербург. Александр, видим вас, включите, пожалуйста, звук. Да, как себя чувствуете? Да. Здравствуйте, слышно, да? Да, да, слышно. Да, чувствую себя хорошо. В принципе, как обычно у меня без спецэффектов, просто немного покачивала, угу. а так комфортно очень. Спасибо. спасибо, огромное Поймали Здоровья. поток, замечательно. Практикуйте, да, спасибо, рады, что развиваетесь. Спасибо. Так, переходим ко второй чакре. Вторая чакра – это целительский канал силы. Огромное количество дополнительных, прям точечных ключей, можно сказать. 40 дополнительных символов на этом канале. Так, Лариса Мария мы уже поговорили. Еще Светлана, город Санкт-Петербург. Светлана сразу вторую, третью, четвертую чакру прошла у нас сегодня. Светлана, вы с нами? Помашите или скажите что-нибудь. Да, видим вас. Да. Включите, пожалуйста, звук на кнопочку. Да, как себя чувствуете? Слушайте, чувствую себя прекрасно. Благодарю за инициацию. Ну, ощущение тепло, опять же, во всем теле. Очень сильный жар в uh -huh. Хорошо. хорошо. Практикуйте. Спасибо. Uh -huh. Поздравляю вас. Так, и еще Анастасия. Вторую чакру прошла. Анастасия сразу шестую чакру тоже захватила, <захватила> из города Ижевск. Только Анастасия писала, что нет, нет микрофона, что-то такое. Надеюсь, все хорошо. Анастасия тогда напишет. А вот как раз Анастасия написала на WhatsApp. Благодарю за инициацию, Ощущения прекрасные. как всегда, наблюдала энергетические волны с закрытыми глазами, чувство умиротворения. Замечательно. Практикуйте, Анастасия, поздравляем вас. Идем дальше. Третья чакра, эмоционально-творческий канал. Елена, город Новокузнецк. Елена сразу и четвертую чакру, и чакру Атлант. Машите, пожалуйста, все три чакры сразу, или скажите что-нибудь. Так, Елена, Новокузнецк, Елена. Вы с нами? Не вижу, не слышу. Так, вот Елена, нет, это Елена, мы уже поговорили. Хорошо, пишите лично, надеюсь, все хорошо. Анна, город Южно-Сахалинск, третья чакра и седьмая чакра сразу. Анна, вижу вас, у вас включен звук, как себя чувствуете? Здравствуйте, очень рада вас видеть. Тоже волнительно, очень сначала Тоже был большой перерыв. Вообще, у меня первая сенсация, да, я прям вот наревелась, uh -huh. Uh -huh. вот честно скажу. Uh -huh. То есть прям, вот можно сказать, захлеб. То есть у меня так ах, прям градом лились слезы. Uh -huh. Не знаю, почему, как бы. Вот. А, ну, еще, наверное, от, от радости, да, что у меня, можно сказать, сегодня праздник. Я сегодня а, закончила все каналы силы, наконец-то. Uh -huh. вот. И еще у меня пришло такое осознание, что сейчас на данный момент перестала, ну, как бы часто практиковать. И какие-то там а, неприятности в ситуации, я вот себя поймала на мысли, что я а, там, то времени нет, то еще что-то, то есть я понимаю, что я приоритеты не так расставляю, не, неправильно, да, то есть, а, когда встала утром, какие-то такие другие там свои дела, то есть вместо того, чтобы, например, поработать, да, или вечером то же самое, там, ой, да, в телефоне поговоряюсь, посижу, то есть, я думаю, ну, целый час. Ну, почему бы... Не, вот это я не могу понять, почему у меня такое произошло. Может быть, еще из-за этого вот я начала прям рыдать. Думаю, такое Хорошо. осознание, как будто прям, не знаю, как по голове. Я говорю, надо часто, чаще с вами просто встречаться, чтобы мне вот тут прилетало такое. Потому что а, все какие-то у меня были такие... А, ну, какие-то неприятности, или как это назвать, да? Какие-то проблемы. А, ведь реально я распешала. вот только вот этими... ну вот Практиками. Угу. То есть на самом деле, вот ну, все абсолютно какие-то вот неприятности. И сейчас вот там немножко с сыном со сном проблема. И угу. я думаю, ну, почему ты не работаешь, я не пойму возвращайтесь да, к практике да. Михаил, да. спасибо вам большое вот помогайте за это сыночку тоже. да уж со сном со сном вообще же да и на причину поработаете и просто просто ручки на ребенка да, и все будет хорошо вдавания, да. да да на самом деле бывает такое не только у вас когда действительно думаешь ну вот же есть практика она же помогает я в этом уверена я зато столько ситуаций прошла с ней и решила да вот Просто. Намерение и действие. <смех> Небольшая лень, конечно, тоже всем свойственна. Да. Даже на это составьте на причину, поработайте. Мне радует моя практика, да, уже. То есть, в любом случае, главное по чуть-чуть. Не ставьте больших заданий. Даже час, возможно, такой ритм у всех очень, да, час. Иногда сложно найти. Не ставьте больших задач. Лучше 20 минут, но каждый день в этот поток, в этот поток. И тогда вы в нем все чаще, чаще. И вас выталкивает вверх, так сказать. Да? А если забываемся, в целом свойственно все, ну вот по природе вещей, оно все свойственно загрязняется. Ум загрязняется, пространство загрязняется, тело загрязняется. Все надо очищать. Все нужно Вытаскивает наверх. Вот такая здесь игра, mm -hmm. такие здесь воплощения, поэтому эта практика этим и помогает, что когда вы себя очищаете, очищаете, очищаете, вы в другом слое уже находитесь, да, по вибрации, и поэтому все по-другому и получается. Mm -hmm. Ну, здорово, что вы сейчас осознали, практикуйте, вы теперь сравнение, да, почувствовали, вот, yeah. выбор за вами, как вам распределять время но ну, приоритеты, действительно, в наше время... Время нужно распределять действительно приоритетно иначе ни на, че, ни на что не хватит. Вот, все, все забирает время, но мы на то и имеем разум, не только ум, но и разум, который понимает последствия, угу. да, чтобы распределить свое время так, чтобы было хорошо и себе и близким. Вот. Ну, практикуйте. Поздравляем ну... вас с завершением инициации, все гибь цветов. Да, на... Поздравляем. Да, теперь я особенно спросить, чистка она же угу, а как бы по времени тоже увеличивается, да, то есть не только она такая глобальная становится, но и все равно вот, я про час сказала, я говорю, ну где-то час вот мне нужно. Ну у всех по-разному. Я чистку полную делаю за 20 минут. Это смотря как вы быстро все а... это делаете. То есть можно и быстрее. Ну, Сколько но... отточили мастерство? Да. да. Поэтому а -а -а. Просто, быстрее ну, проговаривается. Некоторые символы, ну, хочется как-то прорисовать. Хочется, так, значит, не, наверное, рисуйте. Еще. У всех, я же У -у -у. говорю, можно и за 20 минут ее проводить. Поэтому, если хочется, спокойно, размеренно делайте так. Это все от вас зависит, как это все делать. Можно по-разному. Поняла. Да. И теперь Благодарим. вот вы закончили весь цикл, теперь особенно вам важно себя структурировать, не забывать да, про практику. Ну, вы Хорошо. сами все сейчас рассказали. Если что, приходите да, на повторные инициации, это нужно только для того, чтобы как раз таки да, соприкоснуться с пространством, в котором мы находимся, пройти заново определенный апгрейд. Для практики не нужна повторная угу. инициация, а просто опять же апгрейд такой пройти, себе напомнить про практику, почувствовать этот поток вновь с нами, конечно, его легче чувствовать, потому что мы его постоянно генерируем. Вот. Так что в добрый путь. Дальше самостоятельно практикуйте. А напомните, вы у меня астрологию добрый. изучаете? Я не помню. Да, первый модуль я Хорошо. Хорошо. Ну, значит, не прощаемся сами. Спасибо, что поделились. Практикуйте. Добрый путь. Да. Так, дальше идем. Дарья, город Иркутск, третья чакра. Еще с нами. Дарья на ватсапе Вот, видела? Да, да да, да. Да, да. да, как себя чувствуете? Ну, чувствую хорошо, был розовый, фиолетовый эфир, скажем так. И на третьей чакре там было очень-очень-очень больно, я прям заплакала. Но угу. потом как бы было облегчение, угу. как бы в целом ну, состояние хорошее. Угу. Хорошо, вот до этого Анна тоже сказала, плакала, в том числе хотела сказать, не успела. Третья чакра там очень много у нас, конечно, вот эмоций всего спектра. Эмоции контроля, управления, да. отношения. Поэтому там может быть больно, да, вы можете проходить, прорабатывать какие-то непережитые эмоции, да, внешние которые вообще не осознаете, которые осознаете, все это вместе, поэтому третья чакра, да, это хорошо, что вы плачете, потому что вы освобождаете, верный настрой, значит, всегда, когда хочется плакать на инициации, не сдерживайте этот поток, пусть он выходит, сколько хочется, столько, и пусть выходит, вот, но это вам тело подсказывало однозначно, что есть какие-то эмоции, о которых нужно, э, возможно, вспомнить, отпустить, простить, вот, в таком направлении двигать. Хорошо? спасибо, благодарю вас. Поздравляю вас. Да, практикуйте. Так, дальше четвертая чакра. Помимо Светланы, Елены. Дарьи еще Алена из Узбекистана. Алена у нас тоже на Ватсапе. Алена сделала громкую связь. Как вы себя чувствуете? Здравствуйте, меня слышно? Да, слышно. Ага, все прошло замечательно. Благодарю. Все круто. Ну, как обычно. Все хорошо, спокойно. Чуть не уснула даже, честно говоря, mm -hmm. что-то прям отключалось. Mm -hmm. Ну так все. А, а можно спросить, Дарья, а, ой, Лидия, про чистку обновленную надо будет, да, заново? Всегда в личный диалог пишите, потому что у всех все, она по-разному по все. обновляется, и я пришлю. Ага. Да. Все, все, Лидия, ага, все. благодарю вас, мои учителя, mm -hmm. все, спасибо. Да, да практикуйте, да, да. спасибо. А дальше, пятая чакра, кармический канал силы. Четвертая чакра была духовный канал, я забыла сказать. Светлана из города Новосибирск. Светлана сразу пятую и шестую прошла. Светлана, мы вас видим, включите, пожалуйста, звук. Да. Здравствуйте. Да, слышно. Как вы себя чувствуете? Да. Чувствую себя отлично. Я очень вас благодарю. Двигаюсь постепенно, планомерно. Еще осталось два канала. Красиво. Сразу же внедряю всегда все в практику. У меня уже каждое утро полный стол, я еще пока в таком сокращенном формате не ну, закончу все каналы и уже как-то сделаю, uh -huh. чтобы э, не так много было бумаг. Хорошо. Запомнить пока не могу как бы, все символы, uh -huh. символы каналов. Я хотела спросить, я до сих пор делаю практику руками. Мне uh -huh. нравится делать руками, uh -huh. а не визуализировать. Uh -huh. Это нормально? Да? Да. Вполне нормально. Хочется да. да. да, так, да. можете так делать, да. Да. да, хочется так. Да. Вы должны свободно быть в потоке. Здесь нет каких-то вот очень жестких рамок. Вы чувствовать должны, как вам хочется, как вам приятнее, как вам удобнее, пожалуйста. Хочется делать руками, делайте. Угу, да, нравится руками делать. Угу. Ну, если как-то ограничено и кто-то присутствует, я, конечно, могу и просто угу. визуализировать. Угу. Но нравится руками. Угу. Хорошо. Практикую, все хорошо, практикую каждый день, угу. продвигаю. Замечательно. Спасибо. Спасибо, большое. Спасибо, что поделились. Практикуйте дальше. Да, рада, что идете планомерно. Все хорошо. Так, вот Елена пишет, что почему-то не было видно, слышно. Но сейчас я уже не знаю даже, куда нажать для Елены. Елена, видимо, уже вышла. Ну что, на сегодня все. Еще каналы по чакре Атлант. Шест... Это для тех, для тех, кто не знает, эта чакра связана с таким глубоким очищением. Ну, то есть ученики уже вместе да, несколько каналов проходили, поэтому уже не останавливаемся. Шестая чакра – это... Чакра работы с информацией, с биолокацией мы там работаем. Информация тонкого уровня. И седьмая чакра, канал любви. Все на сегодня. Всех поздравляем с получением инициации. Не забывайте, чтобы были результаты от практики рейки. Сама практика должна быть и отсутствие от ожиданий. Тогда все получится. Практикуйте и не забывайте, что у нас по воскресеньям... Идет круг целительства, как раз у нас сегодня инициация, обычно по субботам бывает, сегодня вот, вне, вне, так сказать, плана по воскресенье, воскресенье, поэтому уже скоро. У нас два с половиной часа, но ну вот уже скоро будет. Я запуталась во времени, неважно. В общем, 12 часов по Москве. У нас круг целительства, присоединяйтесь, не забывайте, берем какую-то тему и направляем поток целительства. Участвуйте обязательно, сделайте это своей такой хорошей привычкой, это круг поддержки, прежде всего для учеников. Участвовать могут все, это на благотворительной основе, вход свободный, поэтому обязательно участвуйте. И до скорых встреч, всех вам благ и обнимаем всех светом, светом и любовью. Все, до скорых встреч. Всего Если хорошо. будут вопросы по изучаемому материалу, в личный диалог всегда пишите, всегда поможем. До свидания, всего до доброго, свидания. всех благ.